привет друзья наконец-то увиделись без рекламы и былого шума на али полным ходом идет распродажа 1111 .11, которая в этом году растянулась аж на две недели похоже вместе с галкиным в израиль уехала вся команда верстальщиков и программистов и наш любимый алик катится в пропасть с убогим интерфейсом и отсутствием фильтров что усложняет задачу по поиску годноты но это не отменяет тот факт что заказывать из китая значительно выгоднее и сегодня будет целая россыпь дешевого железа, который вы можете взять со скидкой у китайцев на злоотечественным ритейлером. На связи МК этот выпуск выходит при поддержке вашего лайка, подписки на нашу телегу и ВКонтакте. Поехали! И Начнем с процессоров. Народный топ за свои деньги в лице шестиядерного Ryzen 5 5500 еще больше подешевел и теперь его можно найти чуть дороже 6000 рублей с купоном продавца. Если хочется чего-то больше, за 7500 отдают Ryzen 5 5600G, фишка которого — отличная интегрированная графика Vega 7, которая способна справиться с новинками в HD, а классическими играми можно понаслаждаться в 1080. И да, не забываем, что конкретная цена будет в корзине — только там применяется скидка в 200 рублей от 2000. Если вам больше нравятся Intel, они тоже есть на Али. Например, быстрый шестиядерный 12400F обойдется в 10,5 тысяч, вытянет даже RTX 3080 и отлично дружит с DDR4. 6 ядер вам мало, что ж, за 12,5 тысяч можно взять 8-ядерную холодную ряженку 5700X, которую любимый DNS продает за 25 тысяч рублей, то есть ровно вдвое дешевле. Отличный процессор на долгие годы вперед. Предпочитайте Intel, что ж, за 15 тысяч с купоном продавца берется десятиядерный Core i5-12600K. Этот красавец вытянутый RTX 4090, при этом повышенным жором, как свои старшие собратья, он не отличается Отличается. Но если хочется совсем-совсем топ, есть 12-ядерный Core i7 12700K за 22 тысячи рублей. В России такой обойдется в 35 тысяч. Хорошо, без чего не работают процессоры. Правильно, без материнских плат. Покупать их на OLIV мы вам не советуем, но если они новые и свежие, и самое главное, значительно дешевле. То можно рискнуть. Начнем с новой платформы Intel LJ1700. Под нее можно взять компактную плату на B660 с кучей фаз питания и четырьмя модулями ОЗУ за 9000 рублей. При этом разгон памяти будет доступен и поддерживается народная DDR4, есть и чуть более бедный, но ну и дешевый вариант тоже от ASRock за 8500, в DNS кстати такую отдают за 12. В случае с AMD можно глянуть на платы с чипсетом B550, благо на Али они стоят столько же, сколько у нас с B450, а Express 4 уже не поворачивается язык назвать лишним. Хорошее решение от Asus с радиаторами и четырьмя слотами под OZ обойдутся в на целых 7 тысяч дешевле, чем в оранжевом магазине. Идем дальше, оперативная память, DDR5 это что-то на богатом, а вот дешевый DDR4 на Али хватает, причем даже от брендов второго эшелона, типа не так, который предлагает один модуль на 8 гигабайт 3200 мегагерц за полторы тысячи, а два выйдут уже 2800, нужно больше золота, то есть объема не проблема, там же модуль на 16 гигабайт 3200 мегагерц стоит 2200, а царские 32 гига можно набрать дешевле с половиной тысяч рублей. Хочется окунуться в мир китайского ноунейма, нет ничего проще — 4 гигабайта DDR4-2666 можно найти за жалкие 700 рублей, а 8 гигабайт DDR4-3200 — за 1300. Но тут нужно помнить, что чипы в таких планках меняются от партии к партии, так что лучше сразу набирать весь нужный объем и забыть в будущем про апгрейд, особенно если вы нацелены на разгон ОЗУ. Разумеется, не забывают китайцы про большое количество владельцев систем с DDR3, которые желают проапгрейдится. Найти такую брендовую память в магазинах за адекватный прайс сейчас нереально, а вот на Али сколько угодно. Так модуль на 8 гигабайт с частотой в 1600 МГц можно найти дешевле тысячи рублей. Отличная возможность подарить FX-у третью жизнь. После процессоров и памяти пора поговорить о видеокартах. С учетом того, что неликвид после майнинга уже продают на развес, Ожидаемо, что на али цены на б.у. приятно удивляют. Например, лже RX 580 на 8 гигабайт можно найти чуть дороже 4000. А потасканную GTX 1660 Ti дешевле 9 Разумеется, брать такой хлам себе дороже. Картам по пять лет они ветераны крипто лихорадок, нередко идут с неродными вертушками и биусами. В общем, китайцы сбывают весь неликвид какой могут. Поэтому брать стоит только новые версии или те модели, на которых никто и не думал майнить. Например, миниатюрная RX 6500 XT с купоном дешевле 12 тысяч. Только не забываем, что ей желательно дать 50. Express 4 для полного раскрытия. Хочется чего-то производительный, дешевле 23 тысяч можно найти новую RTX 3060. Да, бренд не самый лучший, но цена вкусная. Есть и промежуточный вариант брендовая RX 6600 за 19 тысяч, для тех кто не признает трассировку, это на 7 тысяч дешевле даже скидочной цены в DNS. А если вы совсем шикуете, можно взять RX 6700 XT за 28 тысяч, эта карта уже спокойно справится с 2К разрешением. А следующий клондайк это SSD. Китайцы отлично освоили производство дешевых накопителей, так что тут цены приятно удивляют. Где еще можно найти решение на терабайт за 2500? Даже жесткие диски стоят дороже. Впрочем, ставить на такой накопитель систему или хранить важные данные я бы не стал. Шанс, что они отправятся в кремниевый рай, достаточно велик, так что такой накопитель стоит брать разве что как игровое хранилище. Можно зайти из другого конца. Например, топовый SSD Samsung PM981A OEM аналог 970 EVO Plus можно найти всего за половиной тысяч рублей на терабайт. И это прям топ жир под систему и любые рабочие задачи. Разумеется, хватает и промежуточных накопителей, например, вот не так, которые стоят на полторы тысячи дешевле, но в реальных задачах разницы Samsung, видимо, все равно не будет. Если хочется больше объема скорости в потолок, есть дешевое NVMe решение на 2 терабайта за 9000. Но если нужен саташник, это тоже не проблема, не так предлагает терабайт за 3,5, а 2 терабайта за 6000. Да, это не самое быстрое решение, но как файлы помойки идеальны, а играм там практически без разницы. Но если не хочется собирать по всему Китаю компьютеры, нужна портативность, можно взглянуть на ноутбуки. Например, отличный ультрабук от Huawei с шестиядерным Ryzen 5 5500U, 16 гигабайтами ОЗУ и SSD на 512 гигов, с Full HD экраном и металлическим корпусом можно забрать дешевле 45 тысяч, причем доставка будет из России. Из минусов не наша вилка и нет русской раскладки, но это легко решается переходником и гравировкой. Если любите больше Xiaomi, что ж тут есть варианты на шестиядерном 5600H и восьмиядерном Ryzen 7 5800H за 45-50 тысяч, металлический корпус, 16 гигов ОЗУ и отличная 2К матрица. Минусы все те же, да и доставку придется ждать из Китая. Хочется все же поиграть, есть игробуки, например за 70 тысяч можно взять ноутбук с Core i5 11400, 16 гигабайтами памяти и RTX 3070. Есть и экран на 144 герца, и да, вы не ослышались, тут стоит десктопный процессор, который в будущем можно легко поменять на более быстрый i7, да и мобильная RTX 3070 выступает на уровне взрослой RTX 3060, так что проблем с Full HD с новинками не Будет еще долго. И под конец, то, за что мы так любим Алик бесконечная мелочевка, которую постоянно заказываешь и заказываешь в надежде, что когда-нибудь это пригодится. Вот, например, 5 метров липучки для проводов за 20 рублей. Хватит даже внукам. Или, например, метровые кабели Type-C с поддержкой тока до 6 ампер <laughs> за 60 рублей с купоном. У кого нет этих кабелей, ну про запас, почему бы и нет? Про внешний АКБ я уже просто молчу, это прям топ первых заказов Салика ибо дешево и качественно тот же базеус на 10 тысяч махов с быстрой 20-ваттной зарядкой можно взять дешевле 700 рублей. Разумеется, есть и более полезные вещи, например, 5 RGB-вертушек с удаленным управлением за 1800 рублей. Хватит, чтобы ваш ПК слегка приподнимался при их включении. Или, например, крепкий кронштейн с газлифтом для мониторов вплоть до 30 дюймов за 1600 рублей. Полезно, если родное крепление не дает нужной свободы перемещения, у меня такой двойной. Можно найти недорогие мониторы, например, качественное решение от Xiaomi с Full HD IPS панелью на 21 дюйм всего за 6000 также китайцы дюжи хороши в создании компактных ПК. Конечно, поиграть на них не получится, а вот как офисные машинки, которые можно закрепить позади монитора, они идеальны. И стоят они совсем недорого, например, модель на свежем четырехъядерном Celeron с 8 гигабайтами памяти можно урвать за 12 тысяч. Такой малыш потянет даже 4К видео, да и обработка в фотошопе ему по зубам. Если обилие портов и быстрый SSD на 512 гигов вам не нужен, можно сильно сэкономить и уложить в 8000 к слову к мониторам и телевизорам еще можно подключить стик от Xiaomi небольшая приставка на android которая и 4к фильмы тянет и даже игрушки. Хорошая замена обычно плохому встроенному в ТВ-железу. Дешевле 3000. Что еще выгодно брать в Поднебесной? Мышки. Например, у нас топовый беспроводной грызун от Logitech стоит от 4000, а на Али почти вдвое дешевле. И нет, это не подделка. Оригиналы работают с официальным софтом. Короче, текущая распродажа явно удалась. Под этим роликом вы не найдете ни одной реферальной ссылки. Все они сейчас под роликами у зеончиков. Но если серьезно, после ухода основных инвесторов из Алиэкспресс Россия, в первую очередь это Алибаба с долей почти в 50%, наш Алик начал стремительно деградировать, и есть ощущение, что делается это специально. Поэтому пока еще есть возможность, почему бы и нет. Интересных предложений еще очень много, если вы нашли что-то занимательное, делитесь с нами в комментариях. Список всего железа я хитро опубликовал в нашей телеге. Я уверен, что когда вы лениво перейдете на этот байт, вам там понравится. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Читайте нас в Телеграм и ВКонтакте. Еще увидимся. Пока.